Всем подписчикам большой привет и всем, кто интересуется сохранением, поддержанием своего здоровья, пришедшими на мой канал. Сегодня поговорим об одной очень важной сейчас в период осенне-зимней процедуре, как промывание носа. Промывание носа – это процедура, которая убережет вас и, и зачастую вылечит от приобретенных каких-либо инфекций в период разгона ОРЗ, ОРЗ, насморков, гайморитов, синуситов, фиатитов. Сейчас представлено в аптеке соответствующее устройство Домфин, так называемое. Оно доступное и достаточно дешевое. Это Устройство представляет из собой пластиковую такую емкость на 250 мл для взрослых и есть по 125 для детей, которая заправляется растворами. Раствор штатный, который входит в комплектацию, это солевый раствор, содосолевый раствор с добавлением лекарственных препаратов солодки и ромашки они входят в комплект этого долфина и могут применяться для этой процедуры промывания носоглотки как это дело осуществляется вы в этот самый пузырек долфин, вот пластиковый 250 наливаете примерно 200 40 миллилитров воды, кипяченой воды, остуженной до температуры тела 36, он 250 миллиметров, миллилитров, и в него высыпаете вот этот самый пакетик соли. Ну, вот здесь соль в смеси с, с другими компонентами, это раствор самотки и ромашки в сухом виде. Затем я добавляю сейчас, уже проверено на практике, на моей достаточно долгой, немножечко противопротозойного средства, так называемого метронидозола, или же еще трихопол, его название. Он есть в растворе, это так называемый раствор, Метрогила. Метрогил – это уже готовый раствор этого самого метронидозола. Добавляя его буквально на этот флакон всего лишь 10 миллилитров. Тут есть деление в этой упаковке 10 миллилитров этого раствора метрогила. Тут есть шкала, по которой это легко отследить. Здесь получается примерно 50 миллиграмм метра ниндозома в пересчете на раствор. Выливаю все это в этот самое устройство домфин, закрываю его. И вот этим получившимся раствором, плотно закрывая, промываем нос. Техника промывания указана на инструкции, но я сейчас покажу, как она осуществляется. Она проводится над раковиной. Над раковиной. Нужно наклониться наклониться параллельно значит, полу, то есть наклон должен быть параллельно. И этот флакон подставляется к одной ноздре, при этом рот должен быть приоткрытый. На затоенном дыхании, затаив дыхание, нужно плавно нажимать. Плавно нажимать. И раствор у вас начнет вытекать с другой ноздри. Свободный. То есть рот открытый. Так, примерно это нужно сделать в течение, ну, на пол бутылочки вот это это с одной стороны затем высморкаться открывая рот, ни, ни в коем случае не закрывая рот и сделать то же самое с другой ноздрей манипуляции эту, то есть закрываете ноздря открыто, рот тоже приоткрытый он у вас вытекает с другой стороны видно, да? так и пока не опорожните вот эту самую бутылочку она 250 грамм после этого после этого нужно высморкать высморкать нос высморкать нос и затем по инструкции вы должны остатки этого раствора, остатки этого раствора сжимая этот самый пузырек долфин удалить из носовой полностью он попадает у вас в гайморовые пазухи в момент промывания то есть раствор попадает в гайморовые затекает и при этом вот этот самый метронидозом он противопротозойное средство которая влияет на патогенную микрофору. В данном случае это у нас простейшие, это все эти жгутики, амебы, амебы трихомонады и другие паразиты, которые он подавляет. Также он против некоторых бактерий. Против полезных, кстати, обитателей нашей носоглотки, он не действует. То есть, он не действует ни на лактобактерии, ни на бифидобактерии, основные обитатели нашей носоглотки. И вы таким образом можете убрать синусит, гайморит и другие простудные вещи, которые Зачастую не удавалось убирать лекарственными средствами. Но перед всем этим у вас носоглотка, то есть сосуды должны быть сужены. Если у кого-то забит нос, нужно применить сосудосуживающие препараты, андромиметики так называемые, то есть закапать перед этим нос и потом провести вот эту самую процедуру. Спасибо всем за внимание. Если я кому-то помог, то здоровья вам. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.